здравствуйте всем вы смотрите бесплатный видеокурс как получать пассивный доход просмотрев данный курс до конца вы сможете исполнить мечту многих людей на нашей планете получать денег и при этом совершенно ничего не делать как этого добиться как раз и рассказано в данном видеокурсе для кого данный курс предназначен со всех углов для нас нам кричат форекс компании что можно зарабатывать по 1000 процентов годовых я в это не верю уже давно убедился, что это невозможно и для тех, кто тоже в этих стратегиях зачаровался, уже попробовал это, для тех данный курс предназначен. Самое главное, что у вас должен быть стабильный, это может быть небольшой, но стабильный источник доходов. Курс предназначен для занятых людей, то есть для тех, у кого нет времени для изучения биржевой торговли и особенностей функционирования, для тех, у кого есть параллельная какая-то работа, свой бизнес, вот для них данный курс будет максимально полезен. Он будет полезен для тех, для всех, кто задумался о дополнительном источнике доходов. Кого не устраивает текущая работа, у кого, кто не видит в ней перспектив в будущем. Для тех, кто не хочет к пенсии остаться у разбитого корыта. Для тех, кого слова диверсификация, риск и стабильность затрагивают, он для них тоже данный курс предназначен. Для любого, кто хочет что-то изменить и готов для этого хоть что-то сделать в своей жизни. Цель данного курса – получить стабильный пассивный источник дохода чтобы этого добиться от вас не потребуется каких-то особых талантов и навыков у вас должно быть четкое желание добиться конечного результата вы должны четко следовать стратегии которые изложены в данном курсе и вам потребуется железная дисциплина чтобы все то что вы наметили что то что изложено в данном курсе вы строго неукоснительно соблюдали вот и все, что от вас потребуется. Все остальное вы узнаете, просмотрев данный курс до конца. Теперь кратко скажу об особенностях бесплатной версии курса, полного курса, который вы можете посмотреть на нашем сайте его содержания. Сейчас покажу, где это находится. Подробно содержание можно посмотреть на страницах сайта kbrobots.ru. С главной страницы, если вы вверху есть меню, находите раздел Курсы. Здесь есть пассивный доход. Открывайте данную страницу, и тут подробно рассказано, что такое, что представляет из себя курс, как стать разумным инвестором, и получать пассивный доход. И ниже есть подробное содержание данного курса. Курс состоит общей продолжительностью 8 часов 3 минуты, состоит из 6 частей. В бесплатной версии будет выложено первые 5 глав данного курса. То есть это ну, порядка где-то 6 с лишним часов, наверное. Я не сторонник бесплатных версий, потому что все, что выкладывается бесплатно, психологически человек воспринимает как что-то ненужное, что-то бросовое, то, что не может принести вам, не может дать вам никаких результатов и ни к чему не приведет. Я считаю, что это не так, но психология играет свою роль. Поэтому шестая часть будет из данного курса исключена курс войдут полностью 5 частей, причем каждый урок войдет там без каких-либо купюр, ничего я там вырезать не буду. Будут полностью изложены все курсы, так как это и в полной базовой версии. У вас не будет, в отличие от полной версии, консультации по материалам данного курса. В полной версии входит еще консультации индивидуальная, в которой я помогаю каждому, кто встает вот на этот путь инвестора, составить свой индивидуальный портфель, который он будет придерживаться. Я хочу убедиться, что те материалы, которые я заложил, те идеи, они до вас правильно дошли, и вы будете их правильно применять. Правильно применять, чтобы получить тот результат, на который я рассчитывал, получение пассивного дохода. Я рекомендую всем начать изучение с бесплатной версии. Вы посмотрите несколько первых уроков, вы посмотрите изложение данного материала, посмотрите интересно, не интересно, много ли там воды в данном, в данном курсе. Я старался как можно больше от этого избавиться, чтобы курс был максимально сжатым и только полезная информация. Дальше для себя решите Самое главное, чтобы неважно какую версию вы воспользуетесь, чтобы вот этот курс, который я записал, он достиг самой важной цели. Самая важная цель это чтобы вы стали разумным инвестором. То есть вы научились грамотно и правильно подходить к инвестициям. Поняли, что это такое. Подробнее смотрите содержание курса на нашем сайте. И как только появится следующий урок, переходите к изучению следующего урока на нашем канале. Спасибо за внимание.